Дорогие рукоделецы, время идет быстро и у нас в мастер-группе уже стартовал шестой курс изучения машинного вязания. Курс интересный, посвящен вязанию для девочек. Почему для девочек? Потому что вещи яркие, интересные, необычные. Как раз для наших маленьких принцесс в группе мы уже научились пользоваться программой Книстали, строить выкройки, вязать по программе, корректировать. Теперь настало пора немножко усовершенствовать свое вязание и подняться немножко повыше в плане мастерства. Поэтому этот шестой курс у нас посвящен вязанию без программы. Мы будем вязать поперечное платье с клиньями. Кстати, поперечное вязание сейчас очень актуально. Свяжем нашим принцессам поперечное платье. Вторым уроком у нас пойдет изучение интерлак. Увидите. Джемпер интерлак, еще не готов. У него <смех> только сняла с машинки, он еще не готов, поэтому сейчас вам показываю, как он будет выглядеть. Далее у нас пойдут колготки, носки и два варианта юбок. Все это можно вязать, в принципе, можно с программой, но это как раз те изделия, которые проще считать вручную. Ручной расчет мы с вами проходили, поэтому навыки для расчета есть, будем их корректировать и оттачивать. И самое интересное, что те, кто у нас отчитается по всем домашним заданиям, а у нас в группе, Домашнее задание обязательно. Мы проходим тему отчитываемся, как связали, как изучили. Тот, кто отчитается мне за все четыре урока, пришлет все четыре отвязанных домашних заданий, получит бонус. Бонусом является полный курс лоскутное вязание энтерлак. То есть в школе мы вяжем джемпер. А на курсе вы узнаете, как вязать носки. Курс лоскутного вязания, бонусный рукавички и беретик энтерлаком. Очень интересный курс. Мало того, что вы научитесь делать расчеты сложных изделий, необычных, вы еще получите целый курс подарок. Приглашаю всех, кто хочет, всех, кто интересуется необычными изделиями, на наш шестой курс. Все подробности под этим видео.